Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале Все для Клева. Сегодня мы с одесским рыбаханом патрулем находимся на реке Турунчук. И по ней прошли до второго понтонного моста и дальше, аж до границы с Молдовой. И тралили кошкой дно нашего Турунчука. Искали Браконецке Рубилова. Да, есть результаты. Конечно, сетей стало намного меньше, чем раньше. Это радует. Но, тем не менее, сейчас заехали на один остров, такой браконьерский, скажем так, на котором, чтобы увидели куча браконьерских орудий Вот, смотрите. Вот такой паук. Вот такие вот э, э, рашницы, вы видите, да, стоят. Эти рашницы сейчас запрещены, потому как сейчас идет линька рака, и ловить рака сейчас категорически запрещено. Поэтому не нарушайте норм вылова, и знаете, знаете и соблюдайте, законы Украины. Друзья мои, счастливенько, встретимся на рыбалке, пока.